Максим. You did pretty well in a recent Pukestars tournament. Друзья, всем привет. Давно не делал я свои видео. Небольшие проблемы на канале с Ютубом, поэтому в принципе такие вот иногда паузы у меня будут. Но как и по вашей просьбе сегодня делаю очередное видео по поводу программ PokerStars. Как-то мне писали, что где можно опять скачать, скинуть, но вот решил еще. Так сказать более э, вот такое небольшое видео сделать, поэтому смотрим и тачим, пользуемся, пожалуйста, все для вас, друзья. Сегодня вы сможете скачать две программы, они будут э, в описании под этим видео. Одна, одна программа это будет PokerStars на Android, буквально несколько минут, 10-15 я связался с службой поддержки PokerStars, я не откинул свежую ссылочку. На Poker Stars э, игр, играть можно на телефоне. И вторая программа, ну это наша программа PokerStars Сочи. У нас она, в принципе, сейчас осталась одна версия. Э, вы тоже сможете скачать, Это программа на компьютер. Поэтому не буду занимать у вас э, больше времени. Кому понравилось видео, кто скачал программу, воспользовался данным видео, прошу поставить лайк. В принципе... Всем спасибо за внимание, но я думаю увидимся в следующем видео. Всем пока.